Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем прохождение резин Shadow. Но также без микрофона буду, потому что опять шумят. Так что, дорогие друзья, с этим бесшумным, но ну никак. Эти все в конце. Здесь была огромная шахта. Мы бы могли здесь добывать ресурсы. А сейчас я разобью пару чего... Прекрасное место для жертвоприношений. Что тебе? У меня дел по горло. Так пойди и... Если ты это сделаешь, эти записи много для меня. Они должны быть где-то в порту, возможно, они валяются на земле или среди ящиков. Аза по 3 будет 4. Нет, 6. Гади чуть не ошибся. Будь осторожен. Эй! Погоди! Значит, это ты самый главный на корабле. Мне приказано охранять галеру магов. И я не припомню твоего лица. Это ведь ты недавно прибыл в порт. Да, это я. Ты прибыл издалека, верно? Ну и как там обстоят дела? Хороший у тебя корабль. Этот корабль не мой, он принадлежит магам. Но ты можешь им пользоваться? Конечно, иначе они бы не доверили мне такое почетное задание. О, на море стало опасно из-за флота кораблей призраков. Да, слыхал. Дело плохо. Но, к счастью, пока их не видно. Это лишь вопрос времени. Наверное, ты прав. Тогда придется биться. Что нужно сделать, чтобы убедить тебя выйти в море на галере? Сделать что? Напасть на флот кораблей призраков. Ты, наверное, шутишь. Смотри, у меня есть приказ. И пока не поступит другой, галера с места не сдвинется. А кто отдает приказы? Обычно самые могущественные. Сейчас это, несомненно, маги, а ты не можешь сделать исключение хотя бы раз, и за что? Привет, малыш, малыш? Гадини, малыш, рост среднего гнумы три с половиной фута. Рост гади, три фута и три четверти. А ты умник, да? Да. Гади иногда помогает. Мастеру Ромульду считает. Хочешь сыграть в игру? У меня нет времени. на... Жалко. Можешь меня научить чему? Хоть гади и не очень хороший вор, он может научить тебя красть штуки. Тебе нуж. А ты еще и чем-нибудь торгуешь? Торг? Да. Давай. Интересно, что... О чем ты вообще говоришь? Большую пещеру, где много-много блестючек. Гады боятся раньше смотреть пещеру. Пещера на южном берегу — это шахта, и теперь она очищена. Там поселилась группа кобальдов. О, блестючки! Теперь Гади может стучать с другими кнуме. Маги всегда хотят больше камней. Генерал Магнус будет гордиться, что Гади стучать в новой шахте. дело? Софи хочет ром. Конечно, возьми. Тан-тан, чови. Ни хрена себе, теперь даже гномы пьянствуют. Когда время приходить, Софи сделает самый крепкий напиток. Гном пьет ром? Если в голову не идет мысли, поток, сделай рома глоток. Может мне пора завязывать пить? Человек предпочитать вода? Нет-нет, Ром лучше. Что ты думаешь о магах? Маги смешные. Не интересоваться безумными напитками. Только хотеть блестящие камни из го... И пьянее. Золото и драгоценные камни нужны? Конечно, нужны. Но жидкое золото приносить больше радости. Ты про Ром? Ип ип. У него есть волшебная сила. Человек говорят, что Ром делает страшных людей красивыми. Ну да, пока утром не просыпаешься с ними в одной постели. Чё? Забудь. Ты можешь научить меня делать Ром? Сафи может. Что ты можешь мне предложить? Крош... собрал твои записи правда это замечательная новость вот тебе небольшая награда тебе не кажется что мы заслуживаем большего ну я могу чуть-чуть добавить но не слишком много что ты можешь рассказать мне об острове очень многое что тебя интересует что интересного есть в порту ну, на небольшом холме рядом с портом установлен монолит. Внушительное сооружение, должен заметить. Расскажи мне еще о монолите. Это один из трех монолитов на Таранисе. Молнии бьют в монолиты. Они снабжают энергией большой реактор в башне магов. Мы можем создать силовое поле достаточно сильное даже для того, чтобы защитить остров от титанов. Звучит непросто. А вам магам нравится здесь работать? Само собой. Таранис дает нам возможность заниматься исследованиями вдали от лап инквизиции. Мы нашли свое призвание. Ты только посмотри, чего мы достигли. Уходи! Вали из глаз моих! Уходи! Вали из глаз моих! Посмотрелся в лагере. Да. Впечатляет. Я считаю, что страж самая лучшая профессия. Тебе стоит к нам присоединиться. Хитрый замок. твой корабль. Он вообще хоть выходит из гавани? В открытом море сейчас полное неразбериха. Так что лучше ему оставаться здесь. И пока ты не задумал глупость, лишь один из нас, стражей, может служить на корабле. Еще... Да? Я обнаружил новый рудник на юге. Да? Где именно? Рядом с портом. Там было полно кобальдов. Но теперь их там нет. О, прекрасно. Я знал, что там внизу еще есть что-то ценное. Так держать. А теперь найди Гади, гнома из гавани. И расскажи ему о новом руднике. Пусть он наладит добычу. И... Да? Гади, коротышка из спорта, позаботится о новом руднике. Быстро ты. Молодец. Это важный вклад в на... Магу Эразму очень нужны монолит-камни для его реактора. Касим, нет кам... Хорош тут мне заливать. Ты наверняка их где-то спрятал. человек бяка, не прятать! Ладно, я сам найду камни. А? Как? Ты не знать, где камни. Ты думаешь? Я видел, как гномы играли с этими твоими монолит-камнями. О, нет, а, то есть... Моя неинтересна. Держу пари. Человек уходить. У Касима есть дела. Хорошо. Поглядим, заглотил ли мелкий поганец наживку. Теперь нужно только проследить за ним и постараться, чтобы он меня не заметил. Это он? Вообще, они ведь все тут на одно лицо. А я глянь-глянь. Тебе лучше ничего здесь не трогать. Человек не идти за Касим. Теперь Касим идти домой. Члове не идти за Касим. Нет, я тебя поймал. Так значит, вот ты где прячешься. А, дырянь. Члове брать штуки, если хочет. Только не бить Касима. Я тоже быстро бечь домой. Йип. Я нашел Аурикульчи. а думала а Закир думал, Аурикульчи вне опасности в сундуке Матафа Рука. Теперь Закиру нужен новый тайник. Лучший тайник. Ты справишься. Ипп-ипп. Закир мне любого человека. Почему трубка стала твоим аурикульчи? Курительная деревяшка – странная штука. Превращает траву в дым. Очень вкусно. Ты куришь? Да, но только когда никто не смотрит. Закир не хочет делиться. Зак... Хватит. Здесь сразу понятно. Молодец, а ты умный. Еп, Бизи носить разные штуки. Не всегда те, что надо, но моя скоро научится. Без помощи гноме большой хаос. Маги тебе доведут. Если Бизи помогать быстро, волшебные люди довольны. Я понял. Я не силен в поговорках. Неважно, яблонять яблок ближко падает. Хм, да. Пожалуй, я пойду. Твоя трава. И два кусочка сахара. Твоя трава тараниса, вот она. А, блестящая! Вот, держи, ты заработал. С... А теперь иди, Мы... Моя учимота... Моя учимота... Моя не... учимота... Приняй отсюда! Живо! Полагаю, ты уже собрал немного кристаллов? Я стащил немного. Очень хорошо. После того, как магов ограбили, у меня отобрали все. Я уверен, ты выручишь меня парочкой кристаллов. Вот, несколько. Я знал, что мы договоримся. Ты пош... Иди себе! Расскажи мне что-нибудь об огнестрельном оружии. Мои шкуры сделаю! Сейчас я разомью... Что ты здесь делаешь? Иди работать. Поэтому я и пришел сюда. Ну и чего ты ждешь? Просто будь полезен. Можно и поприветли? В горном деле добряком не преуспеешь. Здесь никто не хочет работать. Есть и другие способы мотивации рабочих. Может у тебя на родине так и поступают, но пока тут мои порядки. Чем именно ты здесь занимаешься? Я заставляю таких, как ты, работать. Все считают, что можно запросто войти в шахту, а потом снова исчезнуть. Ну, нет. Почему у тебя плохое настроение? Потому что мы рискуем не выполнить норму. Эти кристаллы добываются небольшими партиями. А кого в итоге приводят? Кучу жалких гномов. Ну, ты будешь помогать? Или ты? Надо показать этим ленивым гномам. Можешь меня научить чему? Если только заплатит, Я бесплатно не работаю. Могу пнуть даром. Кому из гномов нужна помощь? Помощь? Им нужен хороший пендель. Я не знаю их имен. Все равно вечно путаю этих вонючек. Их там вроде пятеро. Доставай Фариса с расспросами. Как мне найти Фариса? В шахте сверни направо. Он будет там. Я помогу тебе. Но не бесплатно. Естественно. Здесь все на что-нибудь рассчитывают. Но чтобы что-то получить, нужно сначала что-то сделать. А там и награда будет. Я пойду проверю гномов. Хорошо. Выслушай их и разберись с проблемами. Дай мне знать, когда закончишь. Да-да, предоставь это мне. Научи меня чему. Если есть пара монет, я покажу тебе... Впечатляет. Нужно... Фарис специалист по горным работам. А это неплохой рудник. Еп-ип, это все сделать Фарис. Никогда не обрушаться. Фарис каждый день проверять опоры. Ты тут отвечаешь за безопасность? Еп. Но Фарис еще заботится о других гнуме. Злой человек не волновать смерть гнуми. Фарис жаловаться. Должен дать перерыв. Ты небось очень занят. Много штуки, которые человек не понимать. Как Рами. Он никогда ничего не понимать. Воломир хочет, чтобы я помог тебе. Я спорю, он сказал надавать Гнуми пинков. Ну да. Он действительно так сказал. Воломир всегда в дерьмо настроении. Магам нужно много блестящей штуки. А если он не приносить, генерал Члове злится. Вот почему важно, чтобы проблемы гнуми исчезли. Каким гномом я должен помочь? Хм, но Эду хороший гнуми, Много работать. Спроси его, не нужна ли какая помощь. Бану работать с рами в самом низу. Ты научишь меня горному делу? Йип-йип, если Члове есть золото, Объясни, как мне улучшить навыки горного дела. Еп-ип, еп, Члове. Это очень просто. Тебе нужно стать чуть меньше и иметь короткие руки. И тогда ты сразу стать осторожнее. Чнове предпочитают силу. Гнуми возятся с камнем, пока он не расколится. Брать углы бы это не наука, это искусство. Еп-ип. Еп. Насчет. Что не так с твоим другом Рами? Фарис не видит его много время. Может, Бан узнает больше? Я поищу этого рами для тебя. Еп-еп. Еп. Нет, потом. Моя глянь-глянь. Но Эду добывает блестящие штуки И тебе это нравится? Йип-йип Я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет, но Эду будет продолжать стучать У гномов очень выразительные имена Хочешь, чтобы я ушел? Йип-йип, гора Гранни Кумпо И мы будем добывать кристаллы красивые собирает штуки. Что ты собираешь? Все штуки лежащие вокруг. Это хитрость. Когда кевки собирает, он меньше работает. С таким отношением тебе не найти друзей. <связь> Когда есть блестящие камни, умный гноми всегда должен собирать. Только тот, кто очень много соберет, получит хорошее место на той стороне. Что значит на той стороне? Место для всех гноми, когда их забирать великая тень. Ты про царство мертвых? И ни один гноми не хочет быть бедным вечность. Вот возьми золото, человек тоже должен копить для той стороны. Что у тебя стряслось, коротышка? Кефкер больше не кумпо Крадет блестючки А когда вега не приносит блестючки Валамир злой Скажи Валамиру, что Кефкер тебя обокрал Человек бяка? Валамира не заботят беды гнуме только и говорит, еще кристаллов. Без кристаллов у Веги большая беда. Пять не хватает для новой партии. Если тебе нужна помощь, то она не будет бесплатной. Чё? Если я помогу, то ты должен за это заплатить. Вега-кумпо? Дружбу на хлеб не намажешь. Уверен, ты сможешь наскрести для меня деньжат. Хм, лады. Вега отдаст золото за блестючки Ладно, я добуду тебе пять кристаллов Йип -йип. Вот тебе пять кристаллов Тан -тан шла. А как насчет награды? Йип -йип. Вег. Сколько добывают в этой шахте? Много, хорошая шахта Точно число Вега не знает Но пещера упряма Не дает сокровища просто так если все гнуми помогут, мы точно соберем партию. Хорошо для волшебных человек. Хоро... Почему ты не работаешь? А! -а, -а Тебе-то что? Вламир и Фарис прислать тебе? Меня прислал Вламир. Вламир грубый? Вламир всегда ворчать! Вламир дырянь! Ты говоришь о чудовищах на руднике? Еп-пип! Еп. Може гнома, если не а то ато Почему твой начальник не слушает тебя? Фарис в голове только деревянные опоры! Бану думать, что у Фариса они вместо головы! Может, ему нужна небольшая взбучка? Не-не! Бить башка нет чести! Что? Нет чести бить гнома! Я понял. Что мне сделать, чтобы ты взял в руки кирку? Бану стукать, когда шум уйти. Я не вижу здесь никаких чудовищ. Бану их тоже не видеть, но слышать! царапать камень совсем рядом. Человек должен посмотреть на дне рудника. Я узнаю, что это за звуки. Моя рад. лучшего лучше Веломера. Где мне искать Рами? Рами любопытные гномы. Наверное, прятаться в глубине горы. Ты знай, что паучья лап популярная часть некоторых ритуалов в Но из тех, что есть здесь, в дело годятся немногие. В основном они слишком свежие. Сюда, ты, страшно! пауки! Помочь! Помочь! А то, а то! Хорошо, коротышка. Тебе нужна помощь. человек лове? Мертвил ты, Ты имел в виду пауков? ип, -ип. С ними покончено. Кажется, тебе нужна помощь. Ты ищешь здесь камни? Нет, Чови. Рамме спешить в пещеру Фариса. Значит, ты не хочешь здесь пустить корни? Где находится лагерь Фариса? Чови, иди в самый пещеры, ясно? Значит, лагерь находится в самой верхней секции шахты. Ип, ип. За мной. Я выведу тебя. Чови, иди. Я отведу тебя в лагерь Фариса. Можешь не повторять. Рами, медленно, человек не быстро. Ты хочешь, чтобы я шел медленно? Ип, ип. Блестючки? В чем дело? Рамми взять блестючки? Ну ладно, копай свои блестючки. Моя радоваться Рамми иметь блестючки. Не болтай, пошли. Ип, Рамми быстро. Продолжай работать. Чудовища побеждены. Для снова не опасны. Ага. Тан-тан, вот, это тебе. Хочу, чтобы не мешали. Человек? Что еще? Идти к Фарис Гранди трапа или мелко Траппа. Рамме хотеть крайне трапа. Не быстро. Хорошо. Пойдем длинным путем. Человек, круть малый. Да, вперед. красивая скала действительно очень красивая скала давай пошли Как скажешь, коротышка. Рамми. Делать крайние штуки для человека. Спасибо. Насчет. Я нашел Рами. Он обнаружил пролом в стене в нижней секции рудника. За стеной большая пещера с пауками. Дырянь. Надеюсь, он не испугался. С ним все в норме. Моя Рад, Рами скоро снова работать в пещере. Насчет... Но, Но Эду не нужна помощь. Фарис так и думал. Спасибо, что спро... Я поговорил с Вегой. Ип. У него больше нет проблем. Отлично, Члове. Я разобрался с проблемами Бану. Хорошо, Члове. Бану важный работник. Кевкер, снова за работой. Хорошо, Члове. Тан-тан. Шп... Я позаботился обо всех гномах в шахте. Члове помочь. Значит, Члове ум по гнуме. Ты теперь хороший друг. Члове говорить сострашивал мир. Нет еще. Значит, Члове должен говорить с ним о помощь. Есть для меня другие... Члове сделал достаточно. есть кто-то я позаботился о твоей шахте вот и прекрасно держи свое золото хорошую работу и оплатить не жалко а теперь шагом марш я не настолько Себе шли. Холодно, темно, опасно. Мне нравятся эти леса. Я бы здесь поселился. Сейчас я разобью пару часов... Немного Ты, куда направляешься? Просто осматриваюсь. То есть, как, глазами? Ты можешь мне их одолжить? Нет. Хм, обидно. Жаль. Что ж, пойду я тогда. У меня, как у стража, всегда много работы. Ты страж? Невероятно по-твоему, я не страж? Почему же тогда на мне эта одежда? Да ты посмешище. Притормози. Я не улавливаю. Что ты хотел узнать? Ты собирался мне сказать, что ты здесь делаешь. Правда? Но это не повредит. Тогда начинай. Чего? Ты же не всерьез? Правда? От твоих разговоров голова болит. Мне всего-то нужна горстка темных грибов. Что такое темные грибы? Ну, это то, что нам стражам есть запрещено. Однако я их попробовал, и ты даже не представляешь, как только гриб начал действовать, эффект сногсшибательный. Твой маленький грибной секрет чего-то достоит. Эй, ты же не будешь обдирать брата, правда? Именно это я и хочу сделать. Не напрягайся, в его карманах пусто. Думаешь, я в это поверю? Кто-то хочет меня ограбить? О, почему сразу не сказал? Вот, может впредь ты будешь поосмотрительней. Где можно найти темные грибы? Не ты находишь грибы, они находят тебя. Ну-ну, это правда. Поверь мне. Впрочем, можешь поискать тут на Таранисе в черных землях. Они растут только там. Принеси мне пять штук и мы договоримся. Этой земле угрожают тени, а ты ищешь грибы? И что? Ни одно чудовище мимо меня еще не прошло. Я не замечал, по крайней мере. Если для тебя это так важно, я вернусь на пост. Но тогда ты должен будешь собрать мне грибы. Я не уверен, надо ли приносить тебе грибы. Эй, расслабься чуток. Кроме меня, тебе за них никто ничего не предложит. Ну, может быть, Нергал, но он не способен оценить их по достоинству. Ему их эффект не очень нравится. Да он и так в них по уши. Ну что ж, мы на этом закончим. С этим все в следующей серии. Все.